Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Ну что, надеюсь, все салаты доедены, шампанское допито Все отдохнули и готовы вернуться в работу Какие самые простые, самые базовые, самые ходовые слова и фразы в английском языке, кроме «Привет, как дела?» Я бы назвала ответ на вопрос «Как дела?» I'm fine, чаще всего отвечают «Пожалуйста» в обоих смыслах Please, you are welcome Спасибо Thank you Простите, извините, I'm sorry. Ну, еще, может быть, я устала, I'm tired, или мне скучно, I'm bored. Сегодня разбираем фразы, которыми все вышеперечисленное можно заменить, чтобы в новом году сделать вашу речь более разнообразной и живой. Устраивайтесь поудобнее. Поехали. Итак, первое слово please, когда мы о чем-то просим. Заменить его можно следующими выражениями: Would you mind? Обращаю ваше внимание, что это вопрос: would you mind calling Jim after lunch? Позвонишь, пожалуйста, Джиму после обеда. И в форме вопроса эта фраза, потому что если убрать вопрос, то получится не просьба, а указание. Да? Please call Jim after lunch. Вот это уже указание. I'd appreciate it if you could. Я была бы очень благодарна, если бы вы могли, а дальше что, что вам там нужно, да? I'd appreciate it if you could let me know when you can help with the project. Я была бы очень признательна, если бы ты дал мне знать, когда ты можешь мне помочь с проектом. Would you be able to? И это все вопросы, как вы заметили, я надеюсь. А не мог бы ты? Would you be able to pick me up from the airport? А не мог бы ты забрать меня из аэропорта? I don't suppose you could. Это необычное для русского уха выражение, потому что буквально оно переводится так: я не думаю, что вы могли бы. То есть очень странная конструкция. Но на самом деле это тоже вопрос-просьба, где человек надеется на положительный ответ, естественно. I don't suppose you could give me some time off next week. Это тоже вопрос. А есть ли вероятность взять пару агулов на следующей неделе? Хотя человек говорит I don't suppose. Но конечно он надеется, что ему скажут, да, все в порядке, бери свои отгулы. I wonder if you might. Здесь тоже можно перевести как они могли бы вы, а возможно ли. I wonder if you might be able to postpone the meeting. А возможно ли отложить встречу? Конечно, можно еще накидать вариантов, но я думаю, если вы выучите эти пять, будет уже хорошо Чтобы очень вежливо о чем-то попросить и не использовать только слово please Теперь давайте пробежимся по альтернативам для пожалуйста в смысле ответа на спасибо да? Когда кто-то что-то сделал, говорит thank you и вы отвечаете да, пожалуйста Фразу you're welcome можно заменить так No worries или anytime можно по отдельности их использовать, а можно все вместе. Например, ситуация: вы в кафешке, за вас кто-то заплатил за кофе, и вы говорите: Отвечает человек. Спасибо большое за кофе, я забыла карту, и мне бы пришлось идти за ней обратно в офис. Человек говорит: Пустяки. Обращайся в любое время. I'm glad I could be of assistance. Такая полуформальная фраза. Очень рад, что смог помочь. Not here. Без проблем. Я для этого здесь и нахожусь. Of course. I'm happy to help. Ну что вы что. Вы. Я рада помочь. My pleasure. Или еще вариант с с, со словом pleasure The pleasure is all mine Это просто раздавинность, пожалуйста, вы говорите, что вам было в удовольствие помочь Я очень часто отвечаю на спасибо, а именно my pleasure вместо your work Так, ну с просьбами и ответом на благодарность мы разобрались А чем же заменить спасибо? Фраза thank you вообще никогда не лишняя Ее можно пихать везде, чем больше, тем лучше Но ее также можно и заменить Например, вместо thank you можно сказать Much obliged благодарен. Разные варианты со словом appreciate I appreciated, much appreciated В пассивном залоге, да? I really appreciate your help Это все, я очень это ценю Или очень ценю вашу помощь Все варианты со словом ценю I couldn't have done it without you без тебя я бы не справилась. Это если вы хотите подчеркнуть именно этот аспект и дать человеку почувствовать свою значимость. I owe you one. Это неформальная фраза. Я тебе буду должен. Вы, конечно, боссу своему так не скажете. I can't thank you enough. Моя благодарность Н никак не закончится ее не выразить словами. That's very kind of you. You are too kind. Я этой фразой обычно отвечаю на комплименты. Это ты говоришь человеку, вы слишком ко мне добры. С благодарностями тоже вроде разобрались, переходим к извинениям Итак, вместо I'm sorry можно сказать It was thoughtless of me что-то я не подумала to call you so late. It was thoughtless of me to call you so late что я не подумала, прежде чем позвонила тебе так поздно. Похожая фраза, но с другим словом. It was careless of me to call you so late, например. Это было невнимательно с моей стороны позвонить тебе так поздно Careless, беззаботный в смысле что без заботы о человеке перед которым вы извиняетесь I owe you an apology. я задолжала вам извинения например I owe you an apology for my awful behavior я задолжал вам извинения за свое ужасное поведение I sincerely apologize я искренне прошу прощения for being so late. за то что так сильно опоздала допустим или fo being со а за то, что веду себя как не очень хороший человек. I take full responsibility. Я беру всю ответственность for my actions during that business lunch. Я беру полную ответственность за мои действия на том бизнес ланче. Это тоже такая форма извинения. Я надеюсь, твое сердце сможет найти возможность меня простить. Это как-то надо было очень сильно накосячить, чтобы так извиняться. Например, for being such a bad friend. Я надеюсь, что ты сможешь найти в своем сердце возможность простить меня за то, что я была такой ужасной подругой в тот момент. I beg your pardon. Ну это просто пафосный/британский способ извиняться. Please excuse my ignorance Очень хорошая фраза Эту фразу хорошо использовать, когда вы собираетесь спросить что-то, в чем не разбираетесь или о чем мало знаете а, Простите за невежество Простите за невежество, но мне вот надо спросить что-то, что-то У нас с вами остались еще I'm fine, I'm tired и I'm bored I'm fine или еще люди говорят I'm good можно выразить I couldn't be better, да лучше всех. Peachy, волшебно, прекрасно у меня все. All is well, все хорошо. I've been worse, бывало и хуже, то есть у вас, в принципе, не очень дела, но, но неплохо. I'm as fit as a fiddle. Это, если мы говорим про физическое здоровье. Люди старшего возраста в Британии часто так отвечают, as fit as a fiddle. Все у меня хорошо, как у... Скрипки, Не знаю почему скрипки, но вот так. Not too bad, thanks. Неплохо, спасибо. Иногда на вопрос, как дела, вам нужно ответить не I'm fine или not too bad, а чтобы очень устали. Как правило, этим можно поделиться с кем-то более-менее близким, потому что незнакомцу вы, конечно, в любом случае скажете, что все хорошо, даже если вы через пять минут пойдете в обморок от усталости. Итак, нейтрально I'm tired можно заменить на I'm absolutely exhausted. I am worn out. I am completely knackered. Очень британское выражение. I'm totally done in. Или I'm completely drained. Все вот эти фразы а, можно переводить или ими можно передавать любые русские эквиваленты. Я выжата как лимон. Я без сил. Я сейчас упаду замертво от усталости. Я в конец замоталась. Помогите и так далее. Вот любую прям выбирайте. Это они, они все довольно эмоционально окрашены и передают как раз вот это состояние, что вы уж очень устали Какая вам больше нравится? Ну и напоследок давайте разберем, как передать, что вам скучно Не говоря фразу I'm bored It's like watching paint dry Вот, например, человек подвязался поработать в массовке и говорит We've done one shot since nine this morning It's like watching paint dry мы с 9 утра сняли только одну сцену. Это как смотреть, как сохнет краска. Да? То есть, этой фразы человек передает свое состояние что так скучно, что просто капец. To be a это быть очень скучным человеком, быть занудой. Когда кого-то называют a bore, это вот такой зануда. He's an absolute bore. какой же он зануда. He just goes on and on. What a Вечно он нудит и нудит в застановке. Такой зануда. Интересное выражение wet weekend, мокрый weekend. Это про то, что на выходные все-таки хочется хорошую погоду, а если идет дождь, то weekend испорчен, потому что очень скучно идет дождь, ты никуда особо не сходишь. Отсюда и мокрый weekend. About as fun as a wet weekend С тобой связываться, это как сидеть дома в выхе, потому что дождь То есть имеется в виду, с тобой очень скучно It's a snooze fest Спальный фестиваль или спящее царство, как мы говорим So far, this year feels like a real snooze fest Ну, пока этот год больше похож на спящее царство Это не про наш с вами год, это про чей-то другой скучный год It's a drag это скучище. got to take my driving test again. What a drag. Мне снова надо сдавать тест по вождению. Как же это надоело, это так скучно. Ну что ж, на базу инглиш скучно не бывает никогда, даже если это тест. Смотрите наш канал, заходите на платформу, пишите нам в соцсетях и до встречи в следующем выпуске.